друзья рад всех приветствовать сегодня записываю видео в полевом в таком режиме вы уж простите так происходит в общем ситуация к сожалению у нас не радостная. вот 200 мувинг у нас такой розовенький здесь вот он находится вот я поставил курсор Значит, а, да, видео кстати записываю с телефона сейчас так что не обессудьте Цена пытается удержаться за этим мувингом и друзья это плохой знак к сожалению мои Ожидания не оправдались, вы помните, да, что я ждал по 8000, но, к сожалению, так не произошло. Не удержали 8000, проходим ниже. Следующие уровни у нас поддержки э, присутствуют на 6250, вот этот вот уровень 6200, 6250, после него идет уже намного ниже 5000. И все предпосылки к тому, что цена все-таки будет проходить под эти уровни, закрепится за 0,02 и в принципе можно ожидать уже после этого долгосрочный какой-то нисходящий тренд. И да, в принципе, наверное, можно говорить о том, что на сегодняшний день пузырь, пузырь таки лопнул. Uh, упадем ли мы ниже 5000, я теперь уже говорить не могу вам, не знаю, потому что uh, моя, моя остановочная цена была 8, как видим она не оправдалась, поигрались, поотбивались от нее, но все-таки пробились ниже и что творится как бы на рынке, почему так это происходит, ну, я к сожалению не могу понять. Uh, так, вот у нас здесь, это получается летний уровень uh, тренда, который идет. Он у нас на 6 тысячах, да, там где-то приблизительно, то есть тоже первый уровень, который скорее всего встретит цена сейчас на своем. Нет, она сейчас стоит как раз на 7500, потом у нее идет уровень 6, и потом мы уже видим уровень 5. Вот такая вот особенность. Смотреть остальные, остальную крипту не вижу смысла, потому что там все печально и идет она полностью за рынком да то есть о каком-то движении там не приходится по основным новостям ничего критического нету такой основной фон как бы в принципе вроде бы негативный с одной стороны с другой стороны никто из криптоманите не стоит на месте все пытаются делать какие-то вещи тот же кьютом там запускает свои ноды в космос тоже Ripple подписывают новые банки. Ну, в общем, у людей работа идет, да. То есть собаки лают, караван идет, да, как говорится. Вот. То же самое происходит сейчас на крипторынке. Поддаваться особой панике не стоит. Как обычно, да, я, я вам и говорю. То есть нет смысла сливать сейчас ваш биток в минус 50%. Пересиживайте. А что делать? Вспомните 2013 год, да, там 2 года были просадки, просадке, Два года были в просадке, зато потом вышли какие максимумы. Ну. Ну, пока вот как-то так. Так что всем спасибо, кто будет смотреть это видео в записи. Ссылочки будут все в описании. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. У меня на этом все. До завтра.